Я рисую, красками мир голосую, За народный кумир разметаю. Красками дня я спасаю тебя и меня, но тоскую. Такую тоскую тоскую. И я пакую, И ящик пломбир атакую. Как зимний ави разметаю, Красками дня улетаю, Как дым от огня на тоскую, Такую тоскую, тоскую. Я толкую, речами задир затакую, не трошка мади разметаю, красками дня я спасаю, Тебя и меня натоскую, Твою, тоскую, тоскую, тоскую, я рисую, красками мир, мать басую. Укутал мундир, разметаю красками дня Спасите меня, я тоскую, такую тоскую, тоскую